он не смог стерпеть измены, Смиво и распрощался. Вроде жили, не то жили, Жили душа в душу, Да еще детей растили, Дерегались от стожек. Жинка дома похузясь, музыка пашет в поле, не придавила разгивядяйства от шины не боли, по кому был на работе, да пухол да к него миленькой за зазанове, по стороне клеял. А жена хвост Отдалась чужому из змеи нас дорогому Ой, да, ой, да, ой, да, ой Ой, да, ой, да, да, да. Другой-то был женат Там семья до да дети С той семьёю Расброщался Весь уиск улечил Колещи на душе обиды, вспоминай свою тёлку, свой сынок Впрочем, Прочем тут мораль такая: всем женам жить в любви горя не заная, честно по законам. Ой мужик с горя напился, с горя то нажрался. Он не смог терпеть измены, смело ой да, ой, да, ой, да, ой да, ой да, ой да, да.